Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, меня зовут Запик, сегодня у нас будет мини-игры ФИКСИКИ! ФИКСИКИ! Сегодня у нас будут мыльные пузыри. Что это такое, скажете вы? А я сам даже не знаю, так что сегодня мы все с вами будем обозревать. И тут у меня отключилась камера. Но ну, мы же не расстраиваемся, правда? Да. Ты Нет. Они лопались? Нет. В этой игре твоя задача проста. Кликай мышкой по мыльным пузырям, чтобы они лопались. Хорошо. И вот так. Вот пов... та. Нет. Или надо повторить? Надо повторить. У тебя все получится. Нет. Или... Не хочу. И не хочу. Наверное, как-то... <звук> Паровозик. Я... Нет, не, не отлично, мне не нравится Мне не понравилось А знаешь ли ты Как можно подержать в руках Мыльный пузырь Нет ничего проще Смотри Я надеваю шерстяные рукавички И пузырь не лопается Можешь смело просить взрослых Повторить этот опыт в домашних условиях М Паровозик, что он делает? Он чух-чухает Нет Про? Пр Прав... Нет Класс ну, Ладно, это неинтересная игра у, У нас, нас сейчас будут слова. Ты, как эти Нет. Повторим еще раз. Ничего мы не повторили. Ну... Дора! Нажмем на Ш шикар. А, х Подумай, еще. Ну, шикар. Ш а, и, х шарик. Да я понял, что это шарик. Ну, давайте дальше. Нажмем на бумагетор. нос. Ну, это, наверное, дом, ну, наверное, я что-то с колесами съела, но ну, это, наверное, велосипед. Да как это не велосипед?! Ну, а если вам понравилось это видео, то подпишитесь, поставьте лайк. С вами был я, Запик. Всем удачи. Всем пока.